Всем привет! С вами Алексей Лебедев. Сегодня я расскажу вам об одном из самых успешных предпринимателей своего времени. Я, например, за собой грехов их не знаю. Генри Форде. И о пяти важных принципах, которых он придерживался в бизнесе. Генри Форд не имел богатого наследства или прекрасного образования. Он сам сделал себя и свою собственную компанию. Форд посвятил себя тому, чтобы сделать жизнь лучше и проще в тех отраслях, которые считал наиболее важными. В своей книге он пишет, основные элементы человеческой жизни – это земледелие, промышленность и транспорт. Без них невозможна общественная жизнь. Первый принцип. С сегодняшнего дня все, я не ем после шести. Бизнес должен приносить пользу для общества. Он рассматривает ведение бизнеса как служение обществу. Если по какой-либо причине бизнес не приносит пользы, то лучше заняться чем-нибудь другим. Конкретно целью Форда было создать автомобиль, который будет доступен для всех. Одновременно с этим создавая рабочие места для большого количества людей. Генри Форд ни разу не останавливался в своем мыслительном процессе и видел перспективу всего мира в техническом прогрессе. Не бросал своих друзей, принимал участие в политических раутах, но прежде всего думал о рядовом гражданине мира. Второй принцип. Воспринимать рабочих не как подчиненных, а как соучастников бизнеса. Необходимо сделать так, чтобы люди, которые работают с тобой, преследовали ту же цель, что и ты, и были максимально вовлечены в процесс. Форд сочетал максимальную требовательность каждому работнику с максимальной заботой о нем. Отношение Форда к рабочим долгое время привлекало внимание всего мира. Фордом высоргалась вся буржуазия. Казалось удивительным и невероятным, что нашелся капиталист, по своей воле увеличивший чуть ли не вдвое зарплату своих рабочих. Два умножаем на ноль. Сколько будет? Буржуазные экономисты и социал-демократы готовы были видеть в поведении Форда начало новой эры, просвещенного капитализма. Его считали реформатором способным влить новые силы в капиталистический мир. Третий принцип. Избегать кредитов и займов. Он считал кредит для тонущего предприятия еще одной бутылкой водки для алкоголика. Для поддержания бизнеса необходимо налаживать процессы изнутри, а не брать кредиты, повышая затем цену товара в счет уплаты процентов. Генри Форд в своих мемуарах говорит о том, что развиваться нужно исключительно за счет своих средств. Он пишет следующее. Цена, прибыль и вообще финансовые вопросы сами собой урегулируются, если фабрикант действительно хорошо работает. И что производство нужно начинать сначала в малых размерах и лишь постепенно развивать за счет собственной прибыли. Если прибыль не получается, то для собственника это знак, что он теряет время впустую и не годится для данного дела. Очень ценная мысль, которая подсказывает, что нужно развиваться за счет своих ресурсов. Конечно, инвестиционный капитал или судов в банке могут ускорить ваше дело. Но есть большая доля вероятности того, что эти средства будут потрачены бездарно. Ведь их всегда так приятно тратить. Четвертый принцип. Форд не подавал милостыню. В своей книге он пишет «В человеческом сочувствии слишком много прекрасного, чтобы я хотел заменить его холодным, расчетливым рассуждением». Если сочувствие побуждает нас накормить голодного – то почему оно не побуждает нас сделать этот голод невозможным? Он считал, что практически для любого можно найти работу, но при этом не каждый находится на своем месте. Расточительность – это ставить сильного человека на работу, которую способен выполнить коллега, Ровно как и расточительностью будет поручить слепому плести корзины – в 1916 году была основана промышленная школа Генри Форда. Ты не будешь смеяться, ты не будешь плакать, ты будешь учиться от ты до. С целью помочь мальчикам, которые под воздействием тех или иных обстоятельств были вынуждены оставить школу. Школа придерживалась трех принципов. Первый ⁇ дать мальчику возможность оставаться мальчиком. Вместо того, чтобы воспитать из него скороспелого рабочего. Второй. Ввести научное образование рука об руку с ремесленными уроками. Третий. Дать возможность почувствовать гордость за изготовленные детьми вещи, которые будут полезны обществу и представлять производственную ценность. Школа имела стипендию 400 долларов. При достижении успехов могла возрасти до 600. Также на сберегательный счет начислялась заработная плата, которую нельзя было взять до окончания обучения. Продолжаем работать. Образование велось по графику одна неделя в школе и две недели в мастерской. Таким образом, в мальчиках воспитывалось чувство соучастия в большом деле. Чувство, что они делают что-то такое, что стоит труда. Вместо того, чтобы давать людям рыбу, дайте им удочки и научите ими пользоваться. И, наконец, пятый принцип. Не нужно бояться совершать ошибки. Поражение – это даже более полезный опыт, чем победы потому что заставляют лишний раз проанализировать ситуацию и найти одно, а то и несколько решений. Ошибки также учат настырности. По словам Форда, бизнесменам часто не хватает хребта. Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолет взлетает против ветра. Ведь вряд ли на свете есть человек, у которого все и всегда получается с первого раза. Упорство, решительность и настойчивость – вот качество настоящего борца. Гораздо чаще люди сдаются, чем терпят поражение. Так считал Генри Форд. Кстати, на моем канале уже есть видео, посвященное моим предпринимательским ошибкам. А мы же знаем, что учиться на чужих ошибках лучше, чем на своих. Поэтому советую посмотреть. Ссылочка будет в описании. Самой значимой ошибкой Генри Форда было сосредоточение на одном роде продукта. Это стоило ему автомобильной короны. Не захотев меняться и расширять модельный ряд, выпуская на протяжении 19 лет одну и ту же жестянку Лиззи, он проиграл конкурентную борьбу. Продажа должна быть подчинена производству. Тоже не самый удачный совет для успешного ведения дел. Недостаточное внимание к маркетинговой политике способствовало упадку империи Генри Форда. Третья крупная ошибка автомобильного магната – недооценка квалифицированных специалистов и крайний авторитарный стиль управления. Как следствие допущения этой ошибки, конкурентную борьбу выиграла компания General Motors, захватившая в 1927 году более 43% автомобильного рынка США и оставившая компании Форда лишь 30%, а в дальнейшем и вовсе 10%. Такой успех конкурирующей фирмы был хорошо подготовлен. Компания GM проводила маркетинговые исследования и чутко реагировала на изменения спроса, предлагая широкий модельный ряд на любой вкус и кошелек. К тому же в компании была выстроена эффективная система управления, в которой на каждого руководителя были возложены определенные обязанности и дана свобода в выборе действий при строгой системе контроля. Основоположники современной теории менеджмента формулировали свои принципы в заочном споре с Генри Фордом. Считается, что в борьбе с принципами Форда родился весь американский менеджмент. Можно спорить об эффективности бизнес-методов величайшего промышленника века Генри Форда. Но невозможно отрицать его величие. Напишите в комментариях, какие из жизненных принципов Генри Форда вас особенно вдохновили. А может быть вы знаете другие интересные факты о его жизни. Делитесь ими в комментариях. Если это видео было вам интересно, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход нового видео. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока.